искать место под палатку. Мой план приехать до наступления темноты не случился, ибо вместо обещанных двух часов я ехала четыре. Это событие в этом году. К сожалению, мне никто не составил компанию. Наконец-то я в гуслице. сама поставила палатку. О, я с собой горда невероятно. Если она завтра меня не накроет, то вообще все в порядке, и я надежный человек в путешествии. Я очень была огорчена, что вместо двух часов я добиралась четыре. Главное, все самое интересное впереди. Получается, поспела прям к костру. Супер! Ой, палатку у меня рядом. И когда он Здесь есть оборудованные туалеты даже душевые душ даже не рисковал он там ребята пытаются помыться но вода холодная раковин сейчас пол девятого утра все начинают просыпаться и залезть, Я могу тоже максимум снять. Ну, хотя не знаю может быть ты у меня. Я примерно про это пыталась рассказать, что здесь, смотря чего вы хотите. А, у нас никогда не было цели делать авторские турниры. Не, немцы ущеляют право вот, своих женщин, что они даже ввели такой термин сакрально нечистый, с чем я абсолютно не согласен. А, просто это разные энергии, это разные силы. И, например, женщина, она является а, хранителем дома, это ее а, пространство. И я оказываюсь в чуме, умею остаюсь без прав. Мужчина и женщина а, это а, половины одного существа. у любого человека, у любого вашего зрителя. Всегда. Будьте Здесь начинается путешествие в мир темноты в два часа. Любопытно, что это. Да, да. Просто стой, да. просто, просто себя да. наблюдай пока. Лучше, конечно, открыться, чтобы да. к, к миру. Да. Да. Экспириенс очень необычный. Я бы думала, что просто будет водить по темной комнате. Что-то такое. В итоге мы все завязанными глазами. Сколько у нас там было? 20 с лишним человек. Общались между собой, и это так интересно. <смех> я бывала в ресторане в темноте. Получается, что темнота действительно раскрывает нас просто совершенно по-другому. И это что-то вроде разговора в поезде с незнакомцем. Ты действительно раскрываешься, и чувствуешь, что ты можешь сказать все, что угодно, быть собой, и это очень классно. Также я поняла, что, видимо, у меня все в жизни хорошо, потому что потом нас завели в темную комнату именно, кстати, этот этап подняться туда по лестнице был крайне стрёмный, потому что какая-то непонятная вообще лестница, куда ты идешь. потом в темной комнате некоторые начинали плакать и дроны там летают всякие. взяла роллтон на покушать с новым вкусом. я в впечатлением, все это длилось два часа и это было очень очень круто Зал. в этом здании. много спрашивали, когда по э, медпутешествия сейчас, Миша, ты видел купол? Кто это вообще то, что земля на куполах закрыта? А вот, вы не поверьте, очень много людей задают вопрос. Типа, Миша, ты в него не кручешь видео с потому что тебя запретили. Там, ты купол, или ты узнал, что она плоская? Очень много людей, да? Очень много. Тут, Старинный фотоаппарат. It's Одна из самых важных вещей, которые я усвоила в прошлом году, это поджопник, который позволит тебе сесть везде, где угодно. Вернее, не до самого географического мыса, а до памятника маяка Дежнева. Ну, в общем-то, символизирует сам мыс. Что вот такое путешествие у меня получилось. Четвертый раз на Чукотке я была зимой. У меня еще была мечта пробежать гонку за собачьими упряжками на лыжах. Утро воскресенье. Шикарная погода. Вот здесь утренняя зарядка проходит. Помимо основной программы слета от гуслица, от спонсоров, мне кажется, даже половины не успела. И хоть слет продлен до понедельника, но завтра мне уже выдвигаться в Крым, поэтому я уезжаю сегодня, через несколько часов, наверное. Как раз нас снимала съемочная группа телеканала Russia Today. Мы там провели прикольнейший видж, там попрыгали через горящие машины и, и, и за ПНК покатались и <связать> буквально через несколько часов съемочная группа вернулась, монтировала этот сюжет и вышла в новости Russia Today. Дальше уже я наблюдал на развитие событий, буквально там по минутам, когда видео вошло на новостные блоки практически всех федеральных телеканалов России. Дальше оно перепрыгнуло на Европу. Мне уже там сестра звонила из Европы, говорит, о типа Паша, и <связать> тебя тут по телеку показывают. Совершенно разные вещи. Выживание одно основанное. Психология. Насколько вы себя сможете мобилизовать в той ситуации, в которую попадает. Вот и я чем занимаюсь, но я просто адаптации. Я учу людей существовать в той среде, в которую они попали. Неважно это лес, горы, город, не имеет никакого значения. Боевые территории, то есть не имеет значения. Здесь есть понятие принципов, концепций, вот по которым геологический объект, человек может адаптироваться к тем ситуациям, в которые он попадает. Многие едут на электричке Но прямая электричка до Москвы Ходит всего лишь три раза в день Рано-рано-рано утром В 6 часов вечера И уже позже Поэтому я решила все-таки опять на автобусе хотя сейчас народ идет на другую электричку С пересадкой, короче, можно до Москвы Но что-то мне неохота Поэтому решила все-таки тоже на автобусе Но до остановки идти пешком полчаса по шоссе, грубо говоря, ну короче, вот так вот просто по дороге, что тоже неохота. Я приехала уже стемнело, и мне пришлось вызвать такси. Сейчас я тоже жду таксишку. Здесь только Яндекс, Убер не ловит. Начально типа там 400-450 рублей показывать доехать, хотя тут ехать-то всего ничего. Можно подождать и добиться. Сюда я доехала за 308 рублей, сейчас за 320 с копейками. Ну, такое. Хотя до вокзала железнодорожного 10 минут пешком. Хочу сесть в автобус и уже до котельников доехать. Хотя есть, конечно, плюсы в электричке, что все-таки ты уже в центр Москвы приезжаешь, но не знаю, предпочитаю все-таки автобусы.